Привет! С вами Сергей Мердачук. В этом видео я хочу поговорить про, то, про структуру, оптимальную структуру сайта, которая позволит вам дешево привлекать клиентов. Прежде всего вы анализируете, какие у вас продукты и услуги. Практически любой сайт, он состоит из, структурно из разделов, посвященных каким-то продуктам, услугам. Чем, тем, чем вы занимаетесь – это одна часть. Вторая часть – это информационная. Это вот информационная часть. Это типа блога, набор статей, которые описывают различные тематики вашего семантического ядра, то есть ключевых фраз, которые ищут ваши потенциальные клиенты для поиска ваших продуктов. И вам важно выстроить много-много групп этих ключевых фраз, по каждую группу устраиваем набор статей. Когда вы покроете все семантическое ядро вашей тематике, вы будете понимать более четко, то ваши клиенты, чем они дышат, что их интересует. И вот если основной тематический это одна-две тысячи это примерно вот точно так же, тысяча-две тысячи страниц на сайте, которые уже реально эффективно работают. После этого вы можете создавать тематические, вообще разноплановые вещи, посвященные именно вашим интересам, ваших людей. Например, они интересуются дорогими автомобилями. Если у вас клиенты VIP какие-нибудь люди, у которых есть деньги. Вы можете четко сегментировать какие-то автомобили, либо же путешествия, либо же отели, описание интересных мест. Люди, у которых есть деньги, они вот этим всем интересуются. И потом. На сайте мы размещаем коды ремаркетинга, ретаргетинга, как по-разному называются, при помощи которых вы можете давать дешевую, очень дешевую рекламу и привлекать этих клиентов дополнительно. То есть они пришли из поисковой системы, это набирали интересующих тематик, а дальше мы уже определили, чем они интересовались и конкретно под эту тему даем им рекламу. За счет этого получается очень дешево привлекать клиентов и очень дешево им продавать ваши товары, Ваши продукты и услуги Применяйте эти техники Удачи вам!